Треботехнический состав оффроуд 4х4 дизель предназначен для обработки дизельных двигателей, автомобилей внедорожников или двигателей с повышенными нагрузками. Активный компонент Suprotect, попадая в зону трения, создает условия, при которых создается новая структура. Это защитный прочный слой, высокопористый, плотно удерживает масло, восстанавливает или поддерживает компрессию в заводских параметрах. Все это позволяет увеличить ресурс двигателя как минимум в два раза. Уже вот два раза у меня автомобиль прошел полную обработку двигателя, ну и обработаны все узлы в трансмиссии. Расход у меня средний, снизился почти на полтора литра. Но это, повторюсь, комплексная обработка, то есть это не то, что вот какой-то один узел залили и сразу чудо. Нет, чудо, конечно, не происходит, но при полной обработке машины реально расход снижается, ну, ощутимо, скажем так. И накат чуть-чуть получше стал, то есть вот ну такие уже субъективные вещи, которые, конечно, проверить я так не могу, а вот расход я всегда проверяю, собственно говоря, одним методом на заправке заправил полный бак до отсечки, обнулил спидометр, одометр, вернее, на ноль, сколько проехал, опять заправил до отсечки, простая математика, четко получаем абсолютно точный расход топлива без всяких бортовых компьютеров, без всего. Ну, опять-таки, следуя инструкции по эксплуатации препарата при применении вернее нужно обязательно размешать осадок вот не знаю насколько будет тут видно на дне такой очень характерный осадок из рабочего основного действующего вещества собственно говоря его нужно вот обязательно размешать чтобы он приобрел равномерную такой вот серенький цвет вот, иначе собственно все рабочее вещество останется в баночке Кроме основы ничего в мотор не попадет. Вот, поэтому перед применением обязательно прочтите инструкцию и обязательно хорошенько это дело размешайте. Вот, мотор мы прогрели до рабочей температуры. Ну и, собственно говоря, непосредственно теперь заливаем. Осталось закрыть пробку. И по инструкции, опять же, проехать порядка 20-25 минут в обычном режиме, в обычном темпе, чтобы компоненты рабочие распределились по двигателю, попали в необходимые места. И, собственно говоря, на этом обработка уже третья будет окончена. Трибосостав Off-Road на 4 дизель предназначен для обработки дизельных двигателей, тяжелых джипов, тяжелых паркетников и спортивных автомобилей с заправочной емкостью до 15 литров масла. Обработка производится в три этапа. Первый этап заливается в рабочее масло за 1000 км до замены. Через 1000 км вы меняете масло «фильтр». Второй этап заливается в новое масло. Пробег до следующей замены. Пробежав штатный пробег, вы меняете масло «фильтр». И третий этап заливаете в следующее новое масло. В принципе, обработка пройдена. Тяжелые джипы, тяжелые паркетники, спортивные автомобили испытывают очень большие пиковые нагрузки в момент разгона, что очень пагубно влияет на поршневую группу автомобиля, на коленчатый вал и на все его узлы и агрегаты. После обработки трибосостава Offroad 4 на 4 дизель пиковые нагрузки снижаются за счет того, что наш трибосостав удерживает масло на трущихся парах, что препятствует соприкосновению трущихся пар на сухую увеличивается ресурс двигателя его узлов и агрегатов вы не тратите деньги лишний раз на ремонт вы не тратите деньги лишний раз на запчасти это экономит ваш бюджет супротек добавь жизни.